и отправляем на умеренный огонь время от времени томаты мешаем с момента закипания тушим помидоры на небольшом огне полчаса затем с помощью сита и половника выбираем появившийся сок дальше добавляем к томатам нарезанные кубиками 500 граммов яблок 500 граммов сладкого перца и 500 граммов репчатого лука. Хорошо перемешиваем и варим все вместе примерно 30 минут до полной готовности компонентов. Затем добавляем 20 граммов пропущенного через пресс чеснока, 8 граммов измельченного острого перца, 5 граммов сухих итальянских трав, 2 грамма молотого кориандра, только же черного молотого перца. Перемешиваем. И продолжаем варить еще 5 минут. Дальше огонь выключаем. Массу перебиваем погружным блендером. а затем протираем ее через сито. Возвращаем полученное пюре снова на плиту. Добавляем 20 граммов соли, 100 граммов сахара, 80 миллилитров 9% уксуса, перемешиваем. и доводим томатную массу до кипения провариваем соус 2-3 минуты Сразу разливаем его по сухим стерилизованным банкам. Закатываем. Переворачиваем на несколько минут, чтобы проверить на подтекание. Даем соусу полностью остыть. И убираем на хранение погреб или кладовку. Вот и все. Очень вкусный томатный соус на зиму готов. Из указанного количества продуктов получается 4 поллитровые баночки плюс грамм 200 на пробу. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.